Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы снимаем выпуск с объектов Керра, ДНП Приозерное. На этом объекте мы строим цокольный этаж. И на данный момент мы уже залили фундаментную плиту. Сейчас занимаемся армированием и монтажом опалубки на стены. И следующим этапом у нас уже будет бетонирование стен цокольного этажа. Какие важные моменты необходимо учитывать при выполнении тех или иных работ. Начнем с армирования стен. Значит, на этом объекте применяется армирование стен из сетки 200 на 200 арматура диаметром 12. Раскрепление двух сеток между собой выполняется вот такими P-образными элементами из 8-й арматуры. Шаг расположения этих элементов 400 мм в шахматном порядке. Важный момент. Обязательно надо использовать какой-то раскрепляющий элемент между двумя сетками, потому что... В противном случае в процессе бетонирования арматура может разъехаться, выйти из своего проектного положения и несущая способность стены из-за этого может ухудшиться. Также по армированию важные элементы, какие можно а, показать. Момент номер два это усиление а, именно стен, которые завершаются не приходя в стену здесь можно увидеть что на окончании каждого горизонтального ряда арматуры установлен п-образный элемент таким образом он анкирует арматуру рабочая которая идет в стене именно на конце стены потому что если этого не будет элемента окончание арматуры в этой стене она будет работать хуже так как не будет какой-то анкировки этого узла на углах же элементов стен применяются вот такие Г-образные элементы из арматуры. Они выполняют функцию связки угла и, соответственно, придание, придание пространственной жесткости каркаса. Если бы их не завязывать, то в этом месте при нагрузке, допустим, с этой стороны грунта или изнутри какой-нибудь нагрузки, узел может разъехаться, и для того, чтобы связать эту зону, применяются Г-образные элементы, на каждом ряду горизонтальной сетки. В целом вот здесь мы сейчас находимся в зоне проема, в этом месте будет вход в цокольный этаж, и дальше уже будет устанавливаться дверь, и там уже внутри будут замкнутые помещения, в которых будет находиться насосная станция под бассейн, чаша бассейна сама и какие-то подсобные помещения. На этапе также армирования конструкции важный момент соблюдать защитные слои, соблюдать проектное расположение элементов. Вот для сохранения защитного слоя наружнего от сетки до опалубки применяем мы вот такие элементы, они называются звездочки, представляют они из себя вот такой пластиковый элемент. Соответственно при одевании на арматуру в нее упирается потом опалубочный щит, вот таким образом и соответственно не дает ему прижаться к арматуре вплотную, что позволяет именно создать защитный слой. Пластик он не корродирует в конструкции, корродирует только арматура и за счет вот этого расстояния, которое создает этот элемент, создается защитный слой сами звездочки бывают под разные защитные слои применяются, где-то он 15 мм где-то 20, 25, 30 50 мм, в зависимости от типа конструкции подбирается оптимальный защитный слой арматуры в конструктиве и от него уже подбирается оптимальная, точнее правильная правильный элемент вот эта звездочка, которая уже создает защитный слой соблюдать защитные слои очень важно в бетонных конструкциях вот на стенах можно применять вот такие элементы. Есть еще другие способы применения, но мы вот сво... в своей практике пришли к тому, что эти элементы наиболее оптимальны. Ввиду того, что здесь достаточно стесненные условия, не может подъехать кран, в зоне въезда есть еще провода, которые мешают работе крана. Поэтому мы решили на этом объекте применять мелкощитовую опалубку. Это опалубка компания Фора. Особенностью в том, что щиты достаточно легкие, то есть один человек может брать их, переносить. В среднем щит весит в районе 20 килограмм. Сложностью сбора конструкции является в том, что здесь очень много маленьких клинышков забивается между собой, для того, чтобы она ну, выдерживала нагрузку, которая будет поступать от бетона. Это усложняет и увеличивает срок производства именно данных работ. Но для того, чтобы вот в таких стесненных условиях работать и работать без специализированной техники, такой как кран или манипулятор где-то можно применить, используется именно мелкий щит, который несложно рабочим принести на место, смонтировать. Потом еще надо будет это все дело демонтировать и обратно вынести. Соответственно углы тоже собираются из этой же опалубки, применяются специальные углы наружные, которые собираются вот на эти клинышки. В нашей компании есть даже шутки на эту тему, что там, типа, сегодня забил 10 тысяч клиньев э, и это в порядке вещей на такой опалубке. Сейчас сложно сказать, какой объем клиньев будет на этом объекте, но ну, не менее 10 тысяч точно. Вот. А, значит, помните, как мы тут делали забирку? А, сейчас уже Ребята связали Арматурный каркас Соответственно монолитная стена в этом месте будет заливаться До этого уровня Здесь будет, насколько я помню Вход уже На Здесь будет у нас устраиваться лестница И вход уже на уровень Пола первого этажа Соответственно забирка наша Которая была выполнена из трубы и доски Пока стоит Все хорошо Для того, чтобы создать теплоизоляцию Внутри помещения Здесь мы вот прикрутили листы пеноплекса к стене и уже арматурный каркас подходит вплотную, с этой стороны мы смонтируем опалубку и зальем бетон уже в эту конструкцию роль опалубки со стороны забирки будет выполнять вот этот пеноплекс, который останется уже там навсегда доска тоже остается внутри конструкции со временем, конечно, она, наверное, сгниёт, но так как у нас будет монолитная прочная конструкция, в принципе Ничего страшного нету в этом. Ну, нагрузку эта стена выдержит. И в целом мы не переживаем за то, что какое-то там осыпание из-под основания еще произойдет. И что-то там разрушится от этого. Здесь уже можно посмотреть, собран наружный борт у конструкции. Опалубка собирается через вот такие шпильки. Шпилька проходит, с той стороны крепится на клинышек. И с этой стороны тоже встанет щит. И здесь забьется клин и соответственно возникнет связка между опалубочными щитами что не позволит конструкции разойтись в процессе бетонирования помните показывали в прошлом видео что такое гидрошпонка на данный момент она уже в бетонной фундаментной плите установлена вот сейчас она видна ребята сейчас зачищают ее и потом поставить опалочный щит, сверху зальем бетоном и, соответственно, вот этот холодный шов, который будет между плитой и стеной вот в этой зоне, он будет защищен гидрошпонкой соответственно, поступление воды и намокание этой зоны будет защищено здесь будет помещение уже, ну, складирование материалов и, в целом, технические помещения подземные высота этажа здесь будет порядка 2,7 метров сейчас точно по проекту надо посмотреть вот арматурный каркас вяжется сразу до верха. После бетонирования вот на эти выпуска уже они будут выступать из, ну, заходить именно уже в плиту перекрытия, и перевязываться с арматурным каркасом плиты перекрытия. Также в этом здании будет разноуровневое перекрытие вот в этой части оно будет повыше в той зоне где бассейн и входа вход из дома там оно будет пониженная между ними будет выполнены ступеньки и наверное здесь будем уже действовать э, не в одну заливку выполнять это перекрытие а наверное в две или в три перевязка э, стен с фундаментной плитой э, важный тоже момент выполняется значит следующим образом в, из фундаментной плиты на этапе э, армирования фундаментной плиты мы завели Г-образные элементы, показывали в прошлом видео. Вот они выходят из фундаментной плиты, на них уже навязывается рабочая вертикальная арматура, которая идет от низа до верха фундамент, э, уже стены. Г-образный выпуск важен для того, чтобы заанкерить и защитить стену от смещения в горизонтальной плоскости. Выполнена перевязка именно этих элементов И на нее уже навязываются горизонтальные стержни Которые создают именно вот пространственную жесткость Этой конструкции Перевязка с внутренних стен Которые Т-образной формы Получаются, выполняется При помощи Г-образных элементов Вот можно посмотреть Г-образные выпуска Которые связывают две стены И опять же создают между собой Жесткое соединение Которое позволяет конструкции выдержать там максимальные нагрузки. В данном проекте возможно это излишне уже сильное армирование, но тем не менее раз проектом это предусмотрено, мы это выполняем для того, чтобы в перспективе избежать любых последствий. проем от Выполнены п образные элементы сверху и снизу. Они защищают проем, усиливают его. Также э, можно посмотреть на также можно посмотреть на рисунок ячеек. Если здесь у нас ячейка идет шаг 200, по периметру проема есть усиление. Здесь выполнена арматура шаг 100. Вот идут элементы. Перемычка оконная, э, дверная и оконная 100 мм. И, соответственно, стержень вертикальный еще один. Это дополнительно усиление конструкции, потому что ну, так как создается проем, нагрузка должна распределиться вокруг него на стены. Для этого вот делается усиление всех проемов и это позволяет распределить правильную нагрузку избежать каких-либо трещин разрушений данного конструктива после ну в период его эксплуатации по срокам э, армирования данной конструкции у нас заняло немножко больше времени чем мы планировали примерно на Армирование стен ушло у нас три недели, зачастую мы это делаем быстрее, но в данном конструктиве здесь возникли дополнительные усиления, которые э, мы изменили уже на площадке, потому что в проекте было немножко перезаложено или ну, не было конкретики в каких-то узлах, это наша недоработка, ну, работу провели, сейчас сделали все так, как оно должно быть по факту Ну соответственно в процессе работы были некие переделки Которые мы делали Это повлекло за собой увеличение сроков строительства Ну на данный момент мы этот вопрос закрыли Сейчас активно занимаемся монтажом опалубки Я думаю что на следующей неделе То есть не через 5 мы уже будем заливать здесь бетон На улице уже сейчас у нас декабрь температура воздуха сегодня там ноль минус 2 на следующей неделе будет опускаться до минус 3-4 будем применять уже прогрев на этом объекте постараемся приехать именно на бетонирование зальем бетон, поставим прогрев, подснимем этот процесс расскажем как это будет происходить ладно всем кому было это интересно Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте своим друзьям. Если есть вопросы, пишите в комментарии, мы на них отвечаем. Или можете позвонить к нам в офис, если просто хотите получить какую-то консультацию. Мы всегда проконсультируем и ответим на все ваши вопросы. С вами был Марат, фундамент СПБ. До свидания.